«Алитерн Студио» — один из тех феноменов «Машини Мэй», которые я готова смотреть до конца и ждать с нетерпением серии. Автор этого канала очень симпатизирует мне в качестве сценариста. Это один из таких людей, чей жанры, и чей стиль мне бесконечно нравится. У нее есть один сериал, который я с радостью хочу вам порекомендовать. «Ненавистный дуэт», четыре серии которого доступны для просмотра. Сценарий огонь, качество пушка и, что самое главное, юмор просто бомба. Поэтому подписывайтесь и смотрите. Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании. Приятного просмотра! Ах ты шублюдок! Стой! Дай мне все объяснить. Какого черта, Лео? Ты совсем все мозги растерял. У меня трудное финансовое положение, я не мог поступить иначе. Так, давайте же из-за траблов с бабками все будем траковать наркотой. У меня не было выбора. Выбор есть всегда. Ты мог сказать мне. Ты же знаешь, что я за вами и в вагоне в воду. Мы могли что-то придумать. На тот момент я так не считал. Ты именно поэтому Трево постоянно прессовал? Боялся, что он сдаст тебя мне? Да, но больше я злился на то, что если бы он не перестал выкрутасничать Джека, могла пострадать Кэр. Да, вдвоем уходить в такую клаку это фиаско, конечно. Я просил Джека не подпускать Тревора к этому и оставить его на побегушках в баре. Но теперь он изрядно взбесился. Как ты вообще допустил их общение с Кэрри? Я пытался этому помешать. Плюс твое... твой... союз с Тревором его сильно злит. Он хочет заставить его торговать. Но он же сукин сын. Думаешь, это месть? Ну а что же еще? Ведь я его тогда жестко подставил. Ну и как там у вас дела? О, он такой хорошенький. Не торопись влюбляться, подруга стараюсь, но перед ним невозможно устоять. Слушай, Кэр, есть одна вещь, которую я обязана тебе сказать. Что-то случилось? Да. То есть нет? В смысле? О, черт, почему влюблен он, а признаюсь, в этом я. Лайла, я тебя совсем не понимаю. Кто в кого влюблен? Блин, почему с тобой так сложно? Ты правда ни о чем не догадываешься? Ну, вообще-то, не особо. Ты говоришь так непонятно, что я вообще не могу уловить суть данного разговора. Я про Лео. А что с ним? Блин, Кэр, ты издеваешься что ли? Да, не издеваюсь, я. Просто ты говоришь почему-то влюблен он. Стоп. Лео в меня влюблен? Фух, все не так уж и безнадежно. Лайла, ты сейчас правда серьезно говоришь? Это не какая-то тупая шутка в стиле нашей компании? Я абсолютно серьезно. Он в тебя влюблен. Причем давно. Мне кажется, это заметили все, кроме тебя. Вот теперь я что-то озадачилась даже. Прости. Просто он так мучается из-за твоих свиданий с Джеком, что смотреть на него правда невыносимо. Ну и что нам нужно сделать? Обчистить квартиру. Ты издеваешься? Да не в этом смысле. Нужно слегка в ней прибрать. Все равно не понимаю. Тогда просто молча делай то, что я говорю. Нет, так не пойдет. Либо рассказывай, либо иди в задницу. Боже, почему ты такой ребенок? Кое-кто сейчас в участке, и до прихода копов нужно убрать все ниточки, ведущие к Джеку. Слушай, а не логично ли будет дать им на него выйти? Ты очень хочешь посмотреть на то, что будет с тобой потом? Ой, да брось. Он же ничего не сможет сделать, сидя за решеткой. Такое чувство, что у тебя инстинкт самосохранения вообще наглухо отсутствует. Ты, видно, действительно плохо знаешь Джека. Спроси у Эвана на досуге. Тот уже пытался закрыть его. И в итоге сам видишь, что происходит. Какая честь. Ну и чем я обязан твоему визиту? Ты и сам знаешь. Так сильно поджал хвост, что пришел ко мне просить милостыню. Ты говори, да не заговаривайся. Так и что ты мне можешь предложить? Например, за милашку Тревора. Ты серьезно думаешь, что я пришел торговаться? Ты либо совсем бессмертный, либо идиот. Ай-яй-яй, Эван, не стоит мне так дерзить. Не в твоем положении уж точно. Двое, как минимум, под моей ногой. Стоит только поднажать, и я их раздавлю как тараканов. А третья вот-вот прыгнет на мой член. Ай, не понимаю, чего ты этим добиваешься? Хочу добиться того, чтобы ты снова стал моей игрушкой. Как тогда? Это исключено. Неужели твоя честь стоит больше этой троицы? Это все? Да, идем. Кэр, что-то случилось? Нет просто хотела с тобой встретиться. Конечно. Только давай чуть-чуть позже. Лео, это очень важно. Ты не можешь отложить свои дела на потом. Ха, прямо вопрос жизни и смерти? Ну, наверное... По-моему, эти парни направляются к нам. Так что, ответишь что-нибудь? Да. Лео! Извини, Кэрри, я попозже перезвоню. Лио, ты чего? Заткнись и держись за мной. Вижу, уже шаришь, чем пахнет разговор. Именно. Я не хочу проблем, поэтому проваливайте. Твой хозяин не хочет помочь нашему брату? Дин может оказаться за решеткой. Во-первых, он мне не хозяин. А во-вторых, я такая же пешка, как и ваш брат. Поэтому решать этот вопрос с Джеком. Кому ты заливаешь? Ты его правая рука. Зачем же так далеко ходить? Я предупредил, еще один шаг, и я прострелю тебе башку. Слушайте, давайте без этого. Я вызвал копов. Если мы не разойдемся, то порадуем наряд участка. Ах ты! Расстояние, я сказал, псы! Еще встретимся, вот увидишь. И думаю, эта встреча станет для тебя последней. Какого черта? Ты с ума сошел? Если бы они тебя хоть пальцем тронули, меня бы Эван со свету жил. Ты реально копов вызвал? Нет. Я блефовал. Слушай, я уже обошел тебя один раз, разве тебя это ничему не научило? Очень хочется реванша. Я дважды не наступлю на одни грабли. Уверен? Полностью. Мне же ничего не стоит разнести твою бестолковую башку. Если бы ты хотел, ты уже давно бы разнес. А так это просто понты. Я предлагаю решить все мирным путем. Ты перестаешь эксплуатировать ребят, и мы расходимся спокойно. Я не мешаю твоему бизнесу. Ты не мешаешь всем причастным жить спокойно. Нет, это слишком ценные для тебя кадры. Так приятно наблюдать, как ты заводишься от бессилия, зная, что они у меня на мушке. Предложение в силе еще пару дней, а потом я начну спускать собак. Если что, номер мой знаешь. Начну, пожалуй, с Кэрри. Она милашка. Ты в курсе, что за ношение оружия тебя могут посадить? Ха, добро пожаловать в реальный мир! Теперь он не кажется таким радужным, верно? Он и раньше не казался, но не до такой же степени. Слушай, я хотел бы извиниться за агрессию в начале знакомства. Просто не стоит. Сам не лучше. Милота спасет мир. Как дела? Рад, что вы все между собой уладили. Ты ходил к нему? Он не хочет со мной дружить. Вы это о ком? Эм, ты ему не говорил? Забыл. Он навещал Джека. Зачем? Зачем ты задаешь риторические вопросы? Так в итоге, что? Я пытался решить всю меру. Но, к сожалению, Джек это капризный ребенок, у которого отняли игрушку, и он все никак не уймется. Так что ставки сделаны, ставок больше нет.